Две квартиры с дизайнерским ремонтом в жилом комплексе «Бачаров-Маяк». Фу, ну и жара сегодня друзья всем привет в сегодняшнем выпуске две квартиры с дизайнерским ремонтом в жилом комплексе бочаров маяк покажу вам не только с ремонтом напомню что здесь у меня есть несколько интересных предложений и без ремонта по очень хорошей цене поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и нахожусь я сейчас на эксплуатируемой кровле. как видите рабочий бассейн с видом на море зона джакузи Производят чистку. Труничок, это хорошо. Зоны отдыха. На крыше имеется туалет, душевая кабина. За домом бесплатная парковка, лавочки, своя тпшка, детская площадка. Поют птички. Ой, какова красота! Живой комплекс Бочаров-Маяк. Это два монолитных 15-этажных дома бизнес-класса, который находится в микрорайоне Новой Сочи, на улице Санаторная, под каждым домом парковка, в доме магазин, ну как вы уже поняли эксплуатируемая кровля, до детского садика автобусной остановки 500 метров, школа в шаговой доступности, до самого центра Сочи, ну например до парка Ривьеры, ехать всего 5 километров красивая входная группа само собой консьерж лифта 3 высокоскоростных марки Otis. грузовой спускается на парковку на этаже имеется два общего балкона один с торца другой посередине дома итак заходим в квартиру общая площадь 72 метра такая прихожая есть зеркало. Тут стиральная машина, шкафчик, сенсорные выключатели, дорогие двери. Ремонт на самом деле делали для себя, использовали только дорогие и долговечные материалы. Хорошая сантехника, плитка, плиточка зеркальная, унитаз рока. А-ля биде. Ну, полочки открывать не буду. Крона. Теплые полы по всей квартире. Картина. Здесь вот такая мини-кладовочка. И есть гардеробная, которая закрывается на ключ. Ну, То есть, если вы сдаете квартиру, например, свои вещи туда... Поместили и закрыли на ключ. Это гостиная. Висит телевизор. Теплые полы, повторюсь, по всей квартире. Они поделены на несколько контуров. У из балкона такой вид. Чудесный. Дизайнерские люстры. Вид покажу в последнюю очередь. Взрослая спальня. Большой телевизор. Дизайнерские люстры, картины, рабочий кабинет, двухуровневые потолки. Двигаемся дальше. Это помещение поделили на два, то есть кухонную зону, где тоже теплые полы. Здесь может висеть небольшой телевизор, то есть все крепления с доводчиками осудосрочная машина то есть на самом деле в квартире практически не жили ну, все шкафчики открывать не буду понятно что они с доводчиками в том числе и тут красиво не знаю, мне квартира прямо очень симпатизирует детская комната все в светлых таких тонах И давайте выйдем на балкон, где можно поставить ротанговую мебель и наслаждаться вот такими чудесными видами, попивая кофеек или еще чего. Напоминаю про коммерческое помещение. Это нежилое, то есть под апартаменты, под магазин, под все что угодно. Под офис. То есть вот две двери. То есть можно зайти как с террасы, Бонусом будет вот эта терраса, но это, конечно, места общего пользования, но, тем не менее, как-то можно облагородить, использовать. То есть, вот вы заходите, зайти можно как с террасы, так и с подъезда. Вот она дверь. Кстати, и эту дверь можно разделить на две. То есть, получится одно помещение для сдачи в аренду, к примеру, да, и второе помещение для сдачи в аренду. А можно оставить так. Получится можно войти с подъезда, выйти на террасу, зайти с террасы. И еще 22 квадратных метра, тоже со своим отдельным входом, со всеми коммуникациями. То есть если рассматривать общую площадь, а это 61-2 квадратных метра, то здесь, например, можно сделать кухню совмещенную с гостиной. Да, она будет с полусветом. Это помещение можно поделить на две части, а можно оставить общее 61,2 и сделать хорошие апартаменты под сдачу, а тем более на крыше бассейн и джакузи. Хорошее решение – опорную стенку затянуть плющем. Итак, это зона консьерж, и с левой стороны от консьержа у нас есть еще одно помещение свободного назначения. То есть вот вход, мы также тут поменяли дверь, стекла также затонированы. Здесь еще есть преимущество, есть такая форточка, она открывается, как положено. 39,6 квадратных метров свободного назначения, то есть под апартаменты, под магазин, под все, что угодно. То есть вот тут вот коммуникации правильной формы можно сделать такую полуторакомнатную, жаркую квартиру, повторюсь, под что угодно. Изюминка данной квартиры – это огромная терраса. Смотрите полноценная двухкомнатная квартира санузел кухня зал тут может быть второй санузел спальня ну то есть полноценная двухкомнатная квартира 67 метров без террасы плюс терраса и того 120 квадратных метров дизайнеру только дай волю представляете какую конфетку тут можно сделать просто шикарная получится квартира соседи увеличили площадь вот тут вот застеклили смотрите вот так вот они сделали и вот такой вид открывается с террасы. Здесь наверняка можно будет сделать навес. Наверняка. А многие так и будут делать. И здесь тоже можно будет застеклить все это по согласованию с управляющей компанией. Управляющая компания здесь более чем адекватная. Я переместился на цветной бульвар делать видеообзор. И в следующем выпуске, скорее всего, покажу вам три квартиры с дизайнерским ремонтом в Заречном районе. Теперь по ценам в жилом комплексе Бочаров-Маяк. Первая квартира с ремонтом 72 метра 22 миллиона 800 тысяч. По сегодняшним ценам это это более чем адекватная стоимость. Та квартира, которая не вошла а, в ролик, сейчас выскочат слайды. Это 70 метров с прямым видом на море. Квартира с дизайнерским ремонтом, два санузла, две комнаты, кухня-гостиная с видом на море. Ее стоимость 25 миллионов, а с парковкой 26. 61,2 квадратных метра стоит, это получается без прописки, а со своими двумя отдельными входами 12 миллионов, 39,6 со своим отдельным входом стоит 7 миллионов, а квартира с террасой общей площадью стоит 21 миллион, но там возможен хороший торг. Далее. Не вошла квартира в этот обзор. Сейчас вставлю кадры с видеоархива. Это квартира по документам 40 метров, плюс терраса, того 80 квадратных метров. Ее стоимость 16,5 миллионов. Также есть коммерция в соседнем литере, 62,5 метра, тоже без прописки. Ее стоимость 12,5 миллионов. И то, что увидите на этом канале, в Телеграм-канале, Вконтакте и во всех соцсетях это далеко не все предложения. Поэтому звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Обязательно подберу вам ту недвижимость, которая будет соответствовать всем вашим требованиям. За мои старания поставьте лайк, ведь это совсем не сложно. Если не подписаны на все соцсети, обязательно подпишитесь. Там ну, реально много всего интересного. Чтобы не пропустить предложения, тут поставьте колокольчик. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. Стрит. До новых видео. Пока.